Кандидатка слушала-слушала презентацию и говорит, «Слушай, наверное, это не моё?» Она и в ответ, «Как думаете, что?» «Я тоже так думала, а теперь работаю, и мне так нравится, тебе тоже обязательно понравится!» «Никогда так, пожалуйста, не делайте!» Привет, меня зовут Екатерина Кузьмичева и я официальный тренер онлайн-школы Век Роста. Сегодня мы разберем две причины, по которым кандидат говорит «это не мое» и как грамотно отвечать на это возражение. Итак, есть две причины, по которым кандидат говорит «это не мое» или «это не для меня». Первое заключается в том, что он уже немного наслышан об МЛМ и, скорее всего, слышал что-то плохое. Когда вы презентуете ему бизнес, он соотносит эту информацию и у него возникает сопротивление. Вторая причина возражения «это не мое» или «это не для меня» связана с тем, что вы узнали недостаточной информации о кандидате и неправильно провели презентацию. Это одна из самых популярных ошибок новичков и дилетантов – рассказывать всем без исключения заученную презентацию, никак ее не персонифицируя. Конечно, по закону статистики хотя бы одного из 10-15 вы все-таки зарегистрируете. Но если вы хотите поднять статистику, нужно учиться говорить на языке кандидата и показывать те преимущества бизнеса, которые значимы лично для него. У меня этой теме посвящен 6 интенсив «Основы эффективной коммуникации. Как ответить на любое возражение и сделать предложение, от которого ну, невозможно отказаться». Но об этом как-нибудь потом расскажу. Но сейчас, если вы уже услышали возражение «это не мое», с ним нужно работать. Ставим мне пальчик вверх, проверяем подписочку и поехали. Итак, наша задача выяснить, что именно стоит за возражением «это не мое» или, соответственно, «это не для меня» у конкретного кандидата. Для этого мы задаем открытый вопрос. Скажи, пожалуйста, что именно не «твое», что именно не «для тебя»? Учитесь слушать и слышать то, что говорит вам кандидат. Если будете на презентации разговаривать сами с собой, то и работать вам придется в одиночку. Важно слышать других людей. Если вы правильно задаете вопрос, кандидат сам подскажет вам, что ему нужно для заключения договора. Что именно не твое? Я не хочу продавать. Я не хочу звать людей. Я хочу работать за фиксированную зарплату. Или я хочу работать в офисе. Кстати, напишите мне потом в комментарии, что ваши кандидат отвечает на этот вопрос. Здесь на самом деле может быть все, что угодно. И кандидат сам укажет вам, чем ему не нравится предложение. Но, дорогие мои. Сетевой настолько универсальный бизнес, что даже в рамках одной и той же компании вы можете научить партнера выстраивать бизнес с продажами и без, с приглашением людей или автоматизированным потоком кандидатов. Вы можете помочь партнеру составить план и рассчитать гарантированную выплату за его выполнение. Можете открыть офис или филиал, да, или наоборот, научить кандидата работать удаленно. Этот бизнес можно развивать абсолютно по-разному, и ваша работа заключается в том, чтобы показать кандидату те возможности, которые интересуют лично его. После того, как вы определились, что именно не подходит кандидату, что именно не его, можно переходить к обработке конкретного возражения. Каждое возражение я разбираю в отдельном видео для вашего удобства. Я собрала топ возражений по бизнесу и разбиваю каждое здесь на YouTube. Подписывайтесь на канал, смотрите сами и отправляйте своим новичкам. И, конечно, у меня для вас подарок. Я собрала разбор топовых возражений в полноценный онлайн-курс, который вы и ваша команда можете проходить абсолютно бесплатно, шаг за шагом, становиться профи в переговорах и закрывать 5-7 и даже 9 из 10 сделок и достигать новых званий в вашей MLM-компании. Ссылочку на курс я оставляю в описании, просто переходите и смотрите. Желаю успехов в бизнесе и эффективного рекрутинга.